Уважаемые коллеги, первый шаг, который необходимо будет сделать вам и вашим новым партнерам после регистрации по вашей реферальной ссылке в программе лояльности «Лови кэшбэк» это изучить, знать, что это такое, что можно делать, что не можно, что нельзя, и, ну, что нужно. Значит, для этого нужно будет вам и вашему партнеру зайти на этот сайт. Вот видите, сверху здесь написано «RefLovicashback.ru». Это сайт, где... Это партнерский сайт. Тут все материалы есть по партнерской работе. Здесь есть разделы аккаунт Это вы самостоятельно изучите. Здесь описаны продукты. Давайте глянем. Вот тут оказывается несколько продуктов у нас есть. Все это написано. Видите, в том числе мобильная связь, красота, здоровье. И я так думаю, чем-то будет еще. Это вот негосударственный пенсионный фонд. Обратите внимание, за это тоже платят, когда вы людям поможете перевести свои пенсионные накопления в прибыльный фонд, более прибыльный, тогда вам тоже за это заплатят деньги. А люди хотят улучшить свою пенсию, понимаете, не знать только куда. Вот здесь, причем здесь не все негосударственные пенсионные фонды, а один только фонд, который достаточно прибыльный. Негосударственные пенсионные фонды, ну вот здесь личный доход 2% от суммы перевода. Это очень хорошая И все сеть идет. То есть это можно рекомендовать людям, чтобы они помогали перейти им в негосударственный пенсионный фонд ну, почитайте, да, то есть это тоже интересная тема. Ну, для пенсионеров это уже как бы бесполезно, я думаю, наверное. Хотя, может быть, надо вы уточнить. Вот, я у меня военная пенсия, я не смогу переходить, Ну, бог ну ладно. Здесь будут вот указаны ваши участники, кто уже подключился. Здесь история. Ну, давайте историю посмотрим. Вот, и вот все платежи, я вот недавно подключился, видите, уже какие-то пошли начисления, даже 3 копейки. Вот транспорт, кто-то заплатил за транспорт 32 рубля, а мне 3 копейки насчитали, ну у меня уже 3 человека появилось, да, вот, а когда будет 3300 тысяч человек Я вообще ориентируюсь на 3 миллиона Я не знаю, как вы, но я буду такую создавать организацию, почему Потому что у меня опыт есть, и у меня была структура в сетевой компании за несколько лет, около миллиона человек, здесь будет больше Это вот все начисления которые тут проходят вот видите, то есть я уже непосильным трудом заработал 151 рубль. То есть кто-то где-то чего-то купил. Но это вот вчера было два человека. Один только где-то что-то заплатил. Другие только изучают. Ничего страшного, нормально. Статистика. Вот то есть здесь вся бухгалтерия, все для управления бизнесом подготовлено. Великолепно сделанный рабочий кабинет. И вот самый главный раздел, который нужно будет вам хорошо изучить и вашим новым партнерам, это раздел маркетинг. Вот нажимаем маркетинг. Дальше. Когда у вас появляются новички, новые партнеры, у них есть масса вопросов. И у меня тоже были масса вопросов, но мне никто не сказал, куда идти, где их брать. А вы ему говорите, уважаемый Иван Иванович, ты документы изучил все? А он говорит, а я не знаю, где документы. Вы ему даете этот ролик или даете этот сайт. Говоришь, заходи и в разделе маркетинг произучи. Раз, два, три, четыре, вот видите, четыре, пять. Раз, два, три, 4, восемь документов. Вот основной маркетинг-план. Маркетинг -план. Здесь подробно все написано, кому, чего, за что платят. Вот, пожалуйста. И это вы должны самостоятельно изучить и очень хорошо знать. И когда ваши партнеры вас спрашивают, вы им отдайте встречный вопрос. «Ты сам-то изучил?» Он говорит, «Нет еще». Хорошо, иди изучи, появятся вопросы, я тебе отвечу. Вы же не будете каждому вот это все рассказывать. Вот представьте, у меня будет 300 тысяч человек. И где я возьму время, чтобы всем это рассказывать? Пусть человек сам изучает, он же школу закончил, он же умеет читать на русском языке, надеюсь. Дальше. Вот это очень важное мероприятие. Это презентация для бизнеса. Ведь вы, как партнер, можете подключать сюда любое торгово-сервисное предприятие. Но чтобы его подключить, надо знать, Какую выгоду получит это торгово-сервисное предприятие? Вот здесь все это подробно написано. Вот даже есть такое понятие оцифровка клиентов. Изучайте. Вы станете миллионером, если подключите много предприятий. Да? Особенно это интересно для тех людей, которые уже работали с предприятиями по разным программам, да, неважно. Вот. Дополнительный сервис. Ну почему бы какой-то компания многочисленной не сделать свою кобрендинговую карту? Допустим, ресторан, закат солнца вручную. И он выпускает свою банковскую карту, где написано ресторан, закат, солнца вручную, банк такой-то, пожалуйста. И он ее дарит своим клиентам, которые купят на 5000 рублей пиво, допустим, или чего-нибудь. Дальше, льготный эквайринг, это выгодное обслуживание. Возможность льготного кредитования, потому что управляет вот этой структурой, ну то есть в эту структуру входит на сегодняшний день один банк, будут еще банки, а вы знаете, что у банкиров денег очень много, и они готовы своим партнерам предоставлять льготные кредиты. Кредиты люди всегда брали и брать будут, понимаете, да? То есть, это очень выгодное сотрудничество, в том числе для предприятия. Пользовательское соглашение с банком Акбарс. На сегодняшний день пока банк Акбарс будет еще. Вот, я просто познакомился с человеком, который входит в лидерский совет и он мне рассказал перспективы а перспективы следующие, на сегодняшний день работа по России 23 год план подключения еще какого-то банка и работа по СНГ с использованием платежной системы виза, дело в том, что начинали работать с визой но ну, в октябре 21 года но потом произошли некоторые события, виза ушла из России и с мая месяца начали работать с платежной системой Мирпэй. Но Мирпэй ограничена только территорией Российской Федерации. Так вот, с визой отношения не прекратились, потому что это бизнес, это коммерция. И виза готова работать с другими странами, кроме России. И вот следующий год в планах подключения СНГ, где есть виза-карт. Ну и затем уже экспансия на другие страны, потому что система виза работает во всех странах. И подключение других банков. И так далее. То есть перспективы хорошие. Дальше. Агентский договор возмездного оказания услуг. Это то, что человеку надо знать, за что он будет получать деньги. Пожалуйста, это самостоятельное изучение. Люди читать умеют, пусть изучают. Дальше. Вы можете подключать своих партнеров, если вы даже живете не на территории России. Займите место в организации и подключите сначала российских партнеров. На следующий год будут СНГ. Потом еще пройдет время, будут, ну, я не знаю, все страны будут или нет, но это очень интересно банковскому сектору. То есть, это новые маркетинговые технологии, основанные на банковских сервисах. Ну, примерно так это написано. Сейчас давайте глянем, как это правильно звучит. Вот, вот презентация для бизнеса. Это система управления клиентами на банковских технологиях. Еще раз повторюсь, слово на банковских технологиях очень приятно ласкают уши владельцев бизнеса. Так, этический кодекс. Здесь это тоже надо знать. Тут написано, что можно делать, что нельзя делать и так далее. То есть, в любой компании есть правила поведения. Ну, наверное, нельзя как бы ругать компанию, можно только хвалить, но ну, обычные такие условия. Вот тут все. А, вот статистика и так далее. Ну, почитайте, изучите. Это надо самостоятельно изучить. И когда ваш новый партнер будет задавать вам вопросы, вы его отсылайте сюда. Задайте ему вопрос. Иван Иванович, а ты изучил все правила? Нет еще. Вот иди изучи, когда появятся вопросы, я тебе на них отвечу. Но сначала изучи сам. Вот лицензионный договор. Ну и так далее. То есть тоже права и обязанности расписаны, кто чего должен, вся терминология. То есть я считаю, что компания очень хорошо подготовилась для ведения бизнеса. Все материалы есть, их надо только изучить. Инструкция по выводу дохода в статусе самозанятого. Ну, кто ИП оформлен, или его там проще. А если человек не оформлен как самозанятый, вот как до меня дошла информация, если он пока не оформлен самозанятый, ему там до 4000 рублей могут отдать, а потом придется оформлять самозанятого. Самозанятого очень легко и просто оформить. Но вы тогда будете получать легальный доход, платить 6% налоги и жить спокойно. И обратите внимание, когда компания сразу говорит, что мы работаем легально, и вы должны платить налоги, и мы не можем деньги перечислять, если вы неофициально ведете какую-то деятельность, это говорит о надежности компании, компании и о планах работать долго, пока не освоят весь рынок финансов. Так, Ну вот мы ознакомились. Итак, в качестве итога. Первый шаг, который необходимо сделать новому партнеру, это зайти на сайт REF. «Лови вот видите, серым отмечено. И внимательно изучить все эти документы самостоятельно. Тогда 90% вопросов снимется, и уже ваш партнер будет вам задавать конкретный вопрос по делу, что ему непонятно. Еще раз говорю, если вам партнер задает вопрос, вы его спросите. «Ты изучил внимательно все 8 документов?» Если он говорит, что «Я не знаю, где их найти», Покажите, рас, расскажите, отошлите этот ролик и пусть он изучает. То есть, это работа вашего партнера. Дело в том, что свое дело – это свое дело. Этот человек должен делать сам, самостоятельно. Ну все, я вам все рассказал. Это первый шаг, который необходимо обязательно сделать любому человеку, который подключился по вашей реферальной ссылке. Это знать. Когда он знает, тогда он понимает, что делает. И понимает, ради чего. Это, вот ради чего я вам расскажу. Это делается ради того, чтобы, потратив какое-то время, 2-3-4-5 лет, создать большую сеть клиентов, которые каждый день покупают обычные продукты. То есть, здесь нет экзотических гербалайфов, экзотических каких-то товаров, каких-то сушеных крапивных ножек, там еще чего-нибудь. Это обычные продукты, это билеты в метро, это билеты на поезд, на самолет. Это я вот уже покупал по этой карте. На проездной билет, проездной вот это сколько там, 700 с чем-то рублей на месячный проездной билет, пожалуйста. Он идет за счет моих покупок. Продукты питания, обувь, одежда, все что угодно. И самое главное отличие от всех программ лояльности, которые были, которые я знаю, которые пытались сделать. Здесь идет оплата за каждую транзакцию. То есть, у вас человек находится в Сибири, на Дальнем Востоке или еще где-нибудь, и он чего-нибудь купил. Зашел в кафе, потратил 3000 рублей Попили чай, кофе, булочку, там коньяк и так далее Понимаете? А вам от этой транзакции какая-то копеечка идет Да, это не миллионы долларов сразу Но ведь банкиры, они живут на маленьких процентах Обратите внимание, каждая транзакция Они берут копеечку И когда сюда подключаются десятки, сотни тысяч людей А для того, чтобы у вас подключились Десятки и сотни тысяч людей Вам необходимо подключать юридические лица Любые предприятия Детские садики, школы что там, кафе, рестораны, шаурма, спортивные клубы, бассейны, медицинские центры, частные, какая разница? И здесь надо использовать административный ресурс. Допустим, вот представьте себе руководитель коммерческого предприятия. Они как хотят, так и действуют, но в рамках закона, да. И все эти коммерческие предприятия осуществляют платежи. Допустим, директор Бани. Ну, вот, первое, что пришло в голову, баня. У него есть какие-то сотрудники, там человек 50 или 100, ну если крупная баня, он принимает решение, участвовать в этой системе. Потом вызывает бухгалтера и говорит, так, зарплату будем выплачивать вот по этим карточкам. Ты меня поняла? Бухгалтер что скажет? Конечно, шеф, как скажете? И все. И он сразу же 50 человек подписал себе, как мы говорим, в первое поколение или 100. Если директор крупного предприятия, это тысяча человек или 3000, он их оформил под себя. Почему это важно для директора? Да потому, что сегодня он директор, он же нанятый рабочий. Он нанятый работник, да, у него зарплата побольше, чем у рабочих, да. Но может прийти такое время, что он выйдет на пенсию, как ни странно. Бывает такое? Ну, если доживет, конечно, бывает. Может быть еще более смешная ситуация. Он работает, работает, и тут приходит 20-летний пацан, а владелец бизнеса говорит, так, Иван Иванович, Спасибо за службу, ты хороший дядька, но вот у меня племянник вырос, и надо его трудоустроить. Вали-ка ты отсюда, и директором будет мой племянник. Тут говорит, так я же тут 20 лет работаю. Ну, ничего страшного, все, все, как, все в жизни меняется. Если у директора не будет вот такой запасной подушки финансовой, он голый уйдет на улицу собирать бутылки, и сдавать. А если он воспользуется своим служебным положением, и подпишет, как мы говорим, всех в эту платежную, в эту программу лояльности. Его сняли, уволили, но люди-то остались в этой виртуальной сети. Дальше, даже если люди увольняются, вы их оформили, он уехал там куда-нибудь на Камчатку. И на Камчатке начал рассказывать про эти карточки. Вот вам, пожалуйста, все камчадалы работают на вас. Они выпивают пиво, покупают колбасу, селедку, красную рыбу, красную черную икру. А вы с этого получаете копейки, понимаете? И чем больше организация будет создана, я, например, намерен создать здесь 5-миллионную организацию. Почему так? Потому что в течение нескольких лет в сетевой компании, я уже говорил, я создал миллионную организацию. Но здесь проще. Здесь бесплатная регистрация. Просто надо понять, ради чего это делается. Вот ради чего? Это делается ради создания пассивного дохода. Да, я потрачу год, два, три, может быть, пять. Сразу это не бывает. Вот у меня прошла неделя, у меня три человека все зарегистрировано. Но это те люди, которые уже понимают, зачем они это делают. Со временем эта организация будет расти, потому что проще пареной репе подключить человеку в сервис, в бизнес, который даст хорошую перспективу. Но об этом надо, надо перспективу показывать, что пройдет время, а время все равно пройдет. Вы создадите организацию, используя свои личные связи. Вот вы знакомы с директором предприятия таким-то. Посоветуйте ему это. Дайте этот ролик, пусть он посмотрит. И бизнес пойдет, и все. И у вас будет со временем большой, хороший, постоянный доход. Дополнительный, который будет не зависеть от вашей работы основной, допустим. Еще раз говорю, приходит время, люди уходят на пенсию. Если вы еще об этом не думаете, то вот мне 65 лет, я уже на пенсии нахожусь почти 20 лет. Нет, больше уже. Ну да, 20 лет. Нет, 21. Ну, ну видите. А когда-то я был молодой и красивый. Я не думал, что пенсия будет. Она пришла. Но пенсия небольшая, приходится зарабатывать. Поэтому заранее подумайте о своем будущем. Как я говорю, помните о будущем. Будущее придет. Хотите вы этого или нет. Ну все, удачи вам. В качестве итога. Первый шаг – это изучить руководящие документы, изучить инструкции, разобраться и понять. Для этого ваш партнер должен потратить время и остатки интеллекта. Ну, удачи вам, до свидания.